Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на декабрь для представителей знака Козерог. До 15 декабря коридор затмений, открытый лунным затмением в вашем символическом шестом доме в знаке Близнецы. Это сфера работы, повседневной жизни, здоровья. Происходят перемены в трудовой сфере, каждодневные заботы вытесняют другие дела и планы. Чего бы ни коснулись перемены и затмения, это значительно повлияет на ваш распорядок дня, рутинные дела, обязательства, повседневную жизнь. Могут измениться обязанности по работе, отношения с начальством или подчиненными. Возможно, вам придется о ком-то заботиться, помогать или кто-то пожелает это сделать для вас. Может возникнуть дело или занятие требующие особого внимания к деталям, сосредоточенности. Марс, планета активности и силы, движется по вашему четвертому дому, затрагивает ваш дом, личное имущество, домашние порядки, семейные взаимоотношения, семейную собственность или бизнес и сделки по недвижимости. Этот транзит вносит беспокойство в сферу четвертого дома. Активизируются вопросы, касающиеся семьи,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 Пришло время привести эти планы в исполнение. Скорее, во второй половине декабря обстоятельства сложатся более удачно. Подходящее время для решения бытовых проблем. Позаботьтесь о ремонте или о других домашних делах. Марс – планета огня. Поэтому стоит проверить, нет ли в доме возможных источников пожара. Если вы планируете переезд – Наступило время осуществить его. Будьте внимательны, чтобы предотвратить падение, порезы и другие травмы вблизи дома. Избегайте семейных скандалов. Семья требует в это время много забот. Помощь может потребоваться родителям или кому-то из членов семьи. Или наоборот, вы получаете физическую поддержку от них. В некоторых случаях этот транзит может указывать на временную работу на дому или усиленный труд на собственном участке, на даче в доме. Молодые люди могут испытывать родительское давление. Это может быть протест и могут решить покинуть дом и жить самостоятельно. Марс движется по овну и строит напряженный аспект к вашему Солнцу, что приносит много неприятностей в семейную сферу. Трудно избежать ссор, сопровождающихся бурным выяснением отношений, возможно даже с битьем посуды или другими шумовыми эффектами. Марс сильный, в статусе управления. В большинстве случаев возмутителем спокойствия являетесь вы сами. Поэтому, чтобы избежать конфликтов, всю энергию можно направить в физическую сферу деятельности, либо занятия спортом. Не следует в первой половине декабря заниматься сделками с имуществом или недвижимостью, наследственными вопросами. Или затевать строительство, ремонт, перестройку венера движется по знаку скорпиона до 15 декабря это ваш символический 11 дом сфера друзей и единомышленников обновлений а также это дом исполнения желаний скорее всего вы будете поглощены личными интересами велика ваша роль в жизни окружающих на вас смотрят берут пример поэтому уделяйте внимание друзьям и единомышленникам. Ваша социальная жизнь, общественные дела могут способствовать романтическим увлечениям. Некоторые из ваших самых заветных желаний могут осуществиться. Вступление в организации и участие в групповой деятельности будут очень полезны для вас, помогут в реализации ваших замыслов. С друзьями устанавливаются теплые доверительные отношения, возможно, сотрудничество с кем-либо из друзей романтические отношения в дружеском кругу. Может возникнуть любовь к спонсору или другому благодетелю, который дает деньги на какой-то проект или для продвижения изобретений. Из совместной работы над каким-нибудь проектом или в общественной организации может вырасти взаимное чувство, чему способствуют общие идеи, общие устремления. С 1 по 21 декабря Меркурий движется по стрельцу. Имеет статус изгнания. Это ваш двенадцатый дом. Астрологический дом кармы, тайн. Возможен сбор информации о прошлом и контакты с людьми из вашего прошлого. Сведения и сообщения, которые вы получите, могут содержать тонкие намеки или скрытый смысл, понятные лишь вам. На первый план выступят. Ваша интуиция, подсознание и мечты, возможные тайные поездки и контакты с незнакомыми людьми. При осознанном подходе к нынешним условиям, стремление возвыситься над обстоятельствами, вы усвоите уроки прошлого и достигнете более высокого уровня сознания. В это время вы можете также обнаружить информацию, которую прежде от вас утаивали. В и второй декадах декабря лучше не афишировать свои интересы предпочтительно уединяться и работать вдали от всех сосредоточившись на своих мыслях идеях в это время в памяти могут всплывать давние события которые не дают вам покоя тревожат вашу совесть вам Хочется рассказать о том, что вас волнует. Поэтому в это время вы ищете того, кому бы вы могли довериться, рассказать о своих мыслях, поделиться сомнениями. И в этот период друзья и единомышленники, конечно же, помогут вам понять себя, ситуации. Поэтому не замыкайтесь в себе говорите о том, что вас волнует, и вы найдете взаимопонимание. В этот период вам трудно высказать словами свои чувства. Вам может казаться, что вас не понимают. На самом деле большинство людей в этот период находятся в подобных состояниях, по крайней мере, в первой половине декабря, поэтому вы не одиноки. Поэтому главное, не замыкайтесь в себе. 12 декабря белая луна, светлая кармическая точка, входит в знак Стрельца в ваш символический 12-й дом и будет здесь до 12 июля 2021 года. Начинается период избавления от лишнего, Пересматриваются прошлые события, открывается тема завершения какого-либо проекта, появляется возможность преодолеть скрытые проблемы, завершить дела, очистить сознание. Может прийти информация о людях из прошлого, раскрытие каких-то тайн. 14 декабря солнечное затмение в Стрельце в вашем 12 доме. Ваше внимание может быть сосредоточено на творчестве, вопросах иммиграции за заграницы, общения с иностранцами или тайнах, как в работе, так и в личной жизни. А может быть наоборот. Какие-то тайны откроются, что-то прояснится и, наконец, обречет четкие рамки, определится. Это время обретения веры, чудес или прозрения, Понимание простой правды жизни, когда туман рассеивается и мир предстает четким и ясным. Это период переосмысления всей своей жизни. 15 декабря Венера переходит в знак Стрельца в 12 дом способствуют тайным романтическим увлечениям любые взаимоотношения из прошлого особенно любовные в которых вы пострадали могут напомнить о себе в настоящем козероги с высоким уровнем сознания и ответственности способны создать успешные благотворительные фонды проекты привлечь нужных людей и создать некое сообщество, которое будет полезно многим людям. 21 декабря ⁇ день зимнего солнцестояния. Солнце переходит в ваш знак, в Козерог, в ваш первый дом. Также в этот день Меркурий входит в знак Козерога, в ваш первый дом. Это время бесстрастной оценки ваших личных достоинств. Время гордиться собой и при необходимости развивать и улучшать свой имидж и повышать самооценку. На первый план выступают ваша личность и цели, к которым вы стремитесь. Обстоятельства складываются наилучшим для вас образом. Вы можете стать более волевым и динамичным человеком, преуспевающим и независимым. Если вы хотите воспользоваться преимуществами позитивного потенциала этого периода, продемонстрируйте свою силу и решимость. Работайте эффективнее. Это поможет вам добиться личных целей и привлечет тех, на кого вы хотите произвести впечатление. Сатурн, ваш управитель, переходит в знак Водолея 17 декабря где соединяется с Юпитером в вашем символическом втором доме. И начинается новый 20-летний цикл. Для вас этот аспект означает начало больших перемен в сфере заработка, имущества, ресурсов. 30 декабря полнолуние в Раке в вашем символическом седьмом доме в 5.28 по киевскому времени. Все внимание может акцентироваться на сфере партнерства.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 Желаю вам всего наилучшего, карьерных достижений, успехов, гармонии в отношениях. До новых встреч. До свидания.